Ух ты, и снова я. Александр Гривола, печенек. Ребята, сегодня 23 июня 2021 года. Это грецкий орех, сорта Кочержанка, урожай 2021 года. Смотри. Урожай 2021 года. грецкий орех сорта кочерженко урожай 2021 года В 2020 году урожая на грецком орехе сорта кочерженко не было из-за весенних морозов маленькая характеристика грецкого ореха сорта кочерженко Скороплодный начинает плодоносить на второй четвертый год. У меня есть грецкий орех сорт Кочерженко, выращенный в 2019 году и из орешков 2018 года. Но там пока урожая нет. Я сделаю отдельное видео. Морзостойкий, тонкокорый, тол толщина скорлупы 1 мм. Гроздевидный, грозди, от 3 до 16 орешков. Сне среднерослый, где-то до 4 метров в высоту растет. Сеянец, с орешков получается тот же сорт. Самоопыляемый. Грецкий орех сорт Черженко самоопыляемое дерево. Одним словом само себя опыляет. Так как цветут мужские и женские соцветия в одно и то же время. У грецкого ореха сорт Черженко есть мужские соцветия так называют немые сережки и женские похожие на маленькие орешки. Их называют зачатками. Ишь из мужских соцветий осыпается пыльца, и женские соцветия опыляются. Вот вам, ребятка, урожай турецкого ореха 2021 года. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Пять орешков в одной грозде. Раз. Ой, прошу прощения. Здесь три орешка. Здесь четыре орешка в одной грозди. Здесь тоже есть орешки в одной грозде. Так что, ребята, грецкий орех сорт Кочерженко. Гроздевидный. Есть гроздень. Растут орешки гроздями. Гроздями. Здесь три орешка. Это урожай 2021 года. Смотри-ка, ребят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть орешков в одной грозди. Шесть. Здесь три. М? Ну да, урожай неплохой в 2021 году. Так что... В 2020 году урожая не было, были заморозки, весенние заморозки. И пришлось грецкий орех сорт Кочерженко немножко пообрезать, сухие ветки. Вот так, ребятка. Кто желает выращивать грецкий орех сорт Кочерженко, подумайте, какая у вас зимой погода. Если перепады плюс... 10 минус 10 нежелательно, потому что будет подмерзать и будете обижаться. И урожай. Урожая не жди. Если будет плюс-минус погода. На у нас.. В Харьковской области растут грецкие орехи сорт Кочерженко. Я вырастил 20, 19 орешков сорта Кочерженко. Но я сделаю видео скоро. Пускай подрастут еще. И потом мы сделаем видео нашего грецкого ореха. Орешков, которые я вырастил ну все ребята вот такой-то урожай В 2021 году ореха сорт кочерженко ну все ребятка всем пока пока до скорого с вами был александр кривого печенеги пока пока ребят